Ну, а дальше пошло, как говорится, поехало. Я стал следить за творчеством Владимира Скопцова, который оказался уроженцем города Сталина, ныне Донецк. И на новой пластинке, которая вот сейчас увидит свет в марте месяце, на новой пластинке группы «Серьга» под названием «Тебя не сломать», Будет целых три песни на стихи Владимира Скопцова. Что я могу сказать о Володе? Я каждый раз, когда с ним связываюсь и показываю ему готовую песню, я всегда жду от него реакции, потому что... Ну, то, что я взял его стихи, это понятно, потому что... Но ну, меня всегда... Все, что делает Володя, всегда цепляет за живое. Но мне еще интересна его реакция, как человека, который э, не чуждый музыкальный, э, как говорится, со стороне дела. Потому что Володя замечательно играет на гитаре. Он многие свои песни э, исполняет сам под гитару. Я первым делом всегда его спрашиваю. «Володя, а на эти стихи у тебя песен нет? Песни своей нет?» Вот. Но я так понимаю, что он все-таки не успевает на все, что получается из слов, он не успевает еще, так сказать, с нотами. И мне это на руку. Потому что вот эти три песни, которые будут на пластинке тебя не сломать, они, конечно, особые, они уникальны. Да. В этих стихах боль, страдания, любовь, душа, поиск ответов каких-то. Да, и эти ответы часто мы задаем, глядя в небо. Володя, спасибо тебе огромное за наше с тобой братское сотрудничество.